И всем здарова ребят, с вами я Ванёк и мы с вами начинаем проходить Saints Row 3 Saints Row The 3rd Remastered Ed. Deep Silver Company Company Volition Ну и тут еще помалень Помалось такие компании Sperosoft. AK World Studios Havoc Bing Video Adult Swim Powered by Игра используется в сохранении пункта. Ну дождите этого компания. Эм, continue продолжить. Компании. начать. Ну, контину продолжим. Пожалуй, потому что мы с вами уже, ну, прожарены же игроки в Saints Row 3. Мы уже с вами играли и в Saints Row 3. Я на самом-то деле играл в Saints Row 4. Ну, реально, это будет, наверное, стрим. Ой, чё случилось ладно ладно ладно ладно скажу вам так стрим это будет стрим по saints road the Third. row 3 стрим ну да это видео сделано для тех те нет это видео нифига не для детей это видео специально для вас взрослое поколение угу. стрим ага стримчанский короче нотайс то из лейдинг и вот нежданно-негадно, честно говоря, для меня Нежданно-негадно появилось инсроузет ремастер. Ч-то телефон сам с собой включился, опять же. А, да, точно, я же тут персонаж себе не выбрал. Ну, мы с вами за мужика не играем, мы вот за девушку будем играть, теотер, полиций, боди, туловище, туловище, секс. Рассабилд Скин, Бодимаск, H. Sexy пил, на 50. Пускай будет на. Вот так, на 60. Возраст будет на нуле. Потому что. Ну, hair, makeup, makeup. А это. Ничего, ничего, ничего, ничего, ничего, ничего, ничего, ничего. Маус, рот. Липстинг, липстинг, губы, пускай будут, ну, мы же сейнс, мы же с вами фиолетовый любим, поэтому будет пускай фиолетовый на 8, пускай будет фиолетовый не на 8, а на 7 пускай будет, импресс, интерфейс, интерфейс, а это, блин, там что, типа, тоже макияж ну ладно, пускай не будет никакого макияжа, а, Лувайт. Питон. Косухой. Ничего пускай не будет. Ничего. Ногти. Ничего и не полвищ. Да ничего не надо. Поэтому на эскип на бэк. Персонель. Войс. Женский. Комплимент, really Oh, oh Spatty It's been <laughs> oh, Tell The amigo <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ладно, пускай будет жирков. Отвали Оскорбление будет. Оскорбление. Ладно, <зв> пускай будет оскорбление джирков. Ну и скип на бэк. и все, стартуем. И exit player creation принять. Я хотел, чтобы этого человека персонажа увидели первый, блядь. Потому что это наш в таком случае за ним ребятки тормозит меня комп. ну да тут мы с вами все знаем все видели чу это ремастер это ремастеры третьей части Ромастер жизни бы, блин, был бы, а? Купить самолет! Сенс Роу, грузится. Здорово! Сегодня мы посмотрим старый ролик мистера Биста, где он потратил миллион долларов на лотерейки и уже спойлер, блин, победил. мы, кстати, недавно смотрели. победил что? неизвестно, что победил. ну победил, значит, что-то выиграл. ну здесь, блядь, насколько? что-то. Да. Что мы недавно смотрели ролик, наверное, немножко похожий тематикой от Димы Масленникова. Да, где... Монополия Макдональдс. да, Монополия Макдональдс, э, точнее, Монополия Вкусная точка. да. и где он тоже тратил какую-то сумму большую, тоже миллион, только рублей. И выиграл, по-моему, там ничего он не выиграл. Но, Только наггетсы какие-то да. колы, фри. Вот. Интересно, как получится у мистера Биста, учитывая, что он потратит в очень много раз больше. Миллион. Да, короче. Долларов как... причем. Погнали, посмотрим. Миллион на лотерейные билеты. Давай, а, она обычная, да? Без шуток. Я накупил так много, что их реально пришлось вот. привезти в грузовике. Я бы мог купить десятки машин, несколько домов и а. так много всего еще, но вместо этого приобрел лотерейных билетов. Я почувствовала, почему-то, знаешь, что как у меня глаза начинают мокреть. Ну, Я Чуть купил. не заплакала. Чего? Не знаю, мне жалко денег. И что? А еще мне жалко людей, которые сейчас будут сидеть и сотрут себе все руки, потому что так понимаю тут уже будут сидеть и стирать вот эти вот номерки. Потому сколько работы? Нужно целый отряд на ней, чтобы они стирали. Ну что за вернее происходит? Мы платили в этот месяц, кто заплатил больше? Что случилось? Нас арестовали? Нет, с нами. Берк прав. Мы стали какие-то кино, реклама. Когда цветы значила больше, чем какая-то там. Что значит, да? Все стоит денег, мистер Гэт. Наша адвокация, если вы позволите. В небе над стюпортом. Вы хоть имеете с кем вы связались? Конечно. Я коллекционер. Эти а двое Виола и Кики, а я Виллип Лорон. Вот у Виллипа Лоренна. Даже лицо стало похоже на лицо человека. не от уходит like 60 то есть 66 процентов нашего дохода уходит синдикату а нам остается каких-то 34 процента блин блин 50 на 50 надо. И вс ⁇ Это будет по-честному. Ну или 60 на 40 хотя бы. Причем нам 60. Не. 50 на 50. Это по-честному. Или 70... Я еще слышал, 70 на 30 предлагали. Ай. Не помню. Это нечестно, что Филипп нам сейчас предложил. Ребят, вот реально нечестно, честно. Нечестно. Шаунди, Олежа, Пирс, Кинзи, Займус, Гет. Что-то еще, Шаунди. Но эти два образования в районе бедите, смотрю. Конечно же, да. Лучше сразу быстрее мне и все в голову. Этот фильм Лурон, потому что, ну, я не хочу делиться. Мы не можем бросить Джонни. Ну, нормально, спасибо. Мы тоже должны. Ваш новый капитан говорит, мы скоро доберемся с вами до Силуотера. У них стали даже какие-то... Не, тут реально стали...